Всем привет! Это видео о том, как создать VPN-сервер на компьютере с Windows и подключиться к нему с другого ПК. Такой VPN-сервер можно использовать для анонимных действий в интернете путем сокрытия реального IP-адреса, для обхода блокировки сетевого администратора или ограничений провайдера, для шифровки передаваемых данных, для доступа к закрытым сайтам из вашей страны, для обеспечения возможности качать файлы в P2P-сетях, торренты и т.д., для защиты вашего компьютера при подключении к бесплатному Wi-Fi. Конечно же, если вам нужен VPN для обхода блокировки провайдером определенных сайтов или просто воскрытия вашего IP-адреса при интернет-серфинге, то для этого не обязательно настраивать VPN-сервер. Можно воспользоваться уже готовыми сервисами. Детально об этом смотрите в другом ролике, ссылка на который есть в описании. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, воспользуйтесь программами компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите программу.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 Итак, чтобы создать VPN-сервер на компьютере, перейдите в Центр управления сетями и общим доступом. Изменение параметров адаптера В папке Сетевые подключения нажмите кнопку Alt и выберите файл Новое входящее подключение Установите флажок рядом с именем пользователя, чтобы разрешить ему доступ к этому компьютеру и сети. Именно к нему будут подключаться другие ПК по VPN. Далее ставим флажок напротив функции через интернет. Далее, здесь оставляем все без изменений и нажимаем разрешить доступ. VPN-сервер создан. Теперь давайте представим, что кроме прочего данный компьютер будет являться неким сервером. Давайте создадим на нем папку, которой в последующем предоставим доступ другим компьютерам по VPN и сделаем к ней общий доступ. Для этого кликаем по ней правой кнопкой мыши, свойства. Доступ. Расширенная настройка. Ставим флажок напротив Открыть общий доступ к папке. Далее жмем кнопку разрешения и разрешаем полный доступ. Применить. ОК. Далее переходим к компьютеру нашего условного пользователя, которому необходимо подключиться к нашему только что созданному VPN серверу и получить доступ к папке. Чтобы подключиться к VPN серверу, открываем параметры. Сеть и Интернет VPN Добавить VPN подключение В открытом меню настройки подключения установите как поставщика услуг Windows встроенные. Имя подключения – любое. Так вы его будете видеть среди прочих сетевых подключений. Имя или адрес сервера В это поле нужно внести IP-адрес или имя компьютера, на котором создан сервер VPN. Поэтому возвращаемся к нашему компьютеру-серверу и узнаем его IP-адрес. Способы есть разные. Можно перейти, например, на сайт toip.ru или узнать у администратора сети. Вносим его в поле подключаемого ПК имя или адрес сервера. Тип VPN автоматически. В поле Имя пользователя и пароль внесите имя и пароль от учетной записи компьютера сервера того пользователя, напротив которого мы ставили галочку во время создания VPN сервера. После этого нажимаем ⁇ Сохранить ⁇ и видим, что VPN-подключение создано. Чтобы подключиться с его помощью к нашему VPN-серверу, кликаем на нем и нажимаем ⁇ Подключиться ⁇ Иногда при подключении вы можете столкнуться с такой ошибкой. Не удается подключиться к удаленному компьютеру. Возможно, потребуется изменение сетевых параметров соединения. В таком случае нужно внести изменения в настройки входящего подключения компьютера-сервера. А именно указать пул возможных подключаемых IP-адресов. Для этого переходим к компьютеру серверу, Центр управления сетями и общим доступом Изменение параметров адаптера. Кликаем правой кнопкой мыши на входящее подключение свойства, Сеть IP-версии 4. Свойства. Отмечаем Указать IP-адреса явным образом и вносим пул желаемых адресов любых, но один нельзя. ОК. Okay. ОК. Okay. После этого возвращаемся к подключаемому компьютеру и пробуем подключиться еще раз. Компьютер подключен к VPN-серверу. Перейдите в сетевые подключения компьютера и вы увидите там новое только что созданное подключение. С названием, которое мы ему присвоили при создании. Чтобы получить доступ к расшаренной папке на компьютере VPN-сервере, запустите команду ipconfig на компьютере с созданным VPN-сервером и посмотрите IP-адрес созданной VPN-сети или узнайте его у администратора данной сети. После этого откройте проводник на компьютере пользователя и введите в поле для адресов данный IP-адрес, поставив перед ним два обратных слэша. Если в результате ничего не происходит, то причиной этому могут быть настройки брендмауэра компьютера сервера. Поэтому в таком случае переходим к компьютеру VPN-серверу, заходим на нем в панель управления, Брандмауэр защитника Windows. Дополнительные параметры. Перейдите в правила для входящих подключений. И найдите здесь правило с названием служба входа в сеть NPIN. Кликаем на нем. Как видим, данное правило отключено. Включаем его. Теперь переходим на компьютер клиента и пробуем перейти к расшаренной папке компьютера сервера еще раз. Вводим пароль пользователя компьютера VPN сервера. Вот расшаренная нами ранняя папка. Это я показал подключение к компьютеру VPN серверу напрямую. Если же он подсоединен к сети через роутер, то для того, чтобы подключиться к нему, на роутере необходимо настроить проброс порта 1723. Как это сделать? Перейдите в настройки роутера, через который подключен к сети компьютер VPN-сервер. О том, как сделать это, я уже рассказывал в одном из своих роликов, ссылка в описании. И зайдите в меню Переадресация, Виртуальные серверы, Добавить. Я уже настроил у себя проброс, поэтому покажу на своем примере. Введите в нем порт сервиса 1723. IP-адрес адрес компьютера, на котором будет создаваться VPN-сервер. В нашем случае это такой. Как его узнать? Способы есть разные. Один из них введите в командной строке команду ipconfig. Нам нужен IPv4-адрес основного сетевого адаптера. Он обычно первый в списке. Два других – это в моем случае адаптеры виртуальной машины. Протокол, все, состояние включено, сохранить. На некоторых роутерах после этого потребуется перезагрузка. Все. В результате внешние VPN-подключения будут переадресовываться на данный ПК. И последнее: после того, как будет осуществлено VPN-подключение, на клиентском компьютере отключится доступ к интернету. Чтобы на нем при активном VPN-подключении не пропадал интернет, сделайте следующее: при отключенном VPN-подключении перейдите к сетевым подключениям клиентского компьютера, кликните правой кнопкой мыши на созданном VPN-подключении и выберите свойства, сеть, IP версии 4, свойства, дополнительно. В вкладке параметры IP уберите галочку напротив функции использовать основной шлюз в удаленной сети. Все. При следующем подключении интернет пропадать не будет. В процессе создания VPN подключения могут возникнуть дополнительные нюансы, ошибки или сбои. В одном коротком ролике их все не охватишь, ведь настроек очень много. Если у вас будут возникать дополнительные вопросы, задавайте их в комментариях. А у меня пока на этом все. Ставьте лайк, если это видео оказалось полезным для вас. Подписывайтесь на канал Hetman Software. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.